Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Xbox Games. А мы начинаем вместе с Олегом. У нас 7 Days туда. To... Ой, блять. Seven Days to die. Мы каким-то образом магическим наконец-то до нее добрались, короче, и мы начинаем наше выживание. Ну что, ты тут? Беди ко мне mm -hmm. навстречу. Смотри, видишь, типа, справа у нас задачи, короче, которую нужно выполнять. А, слева у нас, типа, ХП и бег. А снизу, видишь, там, где у нас типа блоки всякие, ну, типа быстрая панель. У нас там зеленая и синяя полоска есть. Зеленая, по-моему, еда, а синяя это вода. Если я правильно помню. Блин, а херово что нас так закинуло далеко. Я говорю, что как-то рандомно киданет. А ты когда выбирал этот? Ты выбирал союзники или друзья? Я эту и и итожу. Ага. Так, ну мы в группе получается. Ну, все, тогда я бегу к тебе. Ты траву можешь по пути собирать. Потому что, видишь, типа, нужно спальник сделать. Что это, что, камень? Ну, какой-то Да, которая типа на полу валяется. Тут Ты можно что? собрать, тут можно взять траву, камни. О, птичье гнездо. Если Бать, я, шиб... тебя... я, я нажимаю кнопки, как и траву собирать, отказывается, отказывается, ее пиздить нужно. <свист> да, траву надо пиздить. <свист> Бля, на меня уже зомби идет. Так, а мне нечем, мне нечем, нечем с ним драться, я в трусах бегу. Ты сейчас увидишь меня, сексуального мужчину. А я с девочку играю, у меня случайно сгенерированный персонаж. Ну, короче, Я нашел какую -нибудь какую -нибудь я нашел свободных нога. Беги ко мне, я, короче, нашел какую-то. Станцию, типа, тут рок-концерт был или что? Может получится хотя бы. А, деревянную дубинку, может, получится сделать. О, у меня есть дерево, кстати. Я могу сделать простейший лук. Слышишь? Подожди, я пока забор бью. Ты бьешь забор? Блять, зачем? Ну не знаю, тут ХП у него есть, наверное, что-то даст. Вряд ли. Блять, тут очень много зомби. И они Даже уже не идут на меня. К себе бежать? Беги <свят> ко мне, давай. Тут можно, кстати, нормально заныкаться было. Ой, на... не нашел одного. Дай попробую его И, не, не, не дерись с ним, ты без кулаков не, ничего нет. не сделаешь. Я сейчас, наверное, дубинку скрафчу. Ебать. Я нормально его смотри. Ой, не, все, пошел у нас. <свят> Я Блять! Я случайно знаешь, что сделал? Ну. Сука, я дурак, я накрафтил. Раз, два, шесть дубинок. деревянных. Ну, одну дошли. Да, идем, короче. Беги ко мне, я сейчас от зомби отобьюсь. Ты, Подожди, так а мне есть, и пить нечего. Так, как спальник Ну они на меня нап нападают. На нахуй! Не вставай, блять! А, недостаток выносливости. Да, нахуй еще раз в голову свою дурную. А, короче, зомби с двух сильных ударов вырубаются в голову. Нако на ка Да. На-ка-2. я к течение ездо нашел. Скорая помощь, не исследована. Кстати. Ой, а залутал, кстати, тут эти, лекарства, если что. А это что за вход? Ой, я нет нашел. Кассовый аппарат, не исследовано. 45 баксов нашел, непонятно, зачем они нужны. Ну, зомбаку кидаешь. Типа рич-бич? Ну, и там инстасамка. Просто Так, тут есть еще фургончик с едой. Можно прыгать ебать, слышишь Ебать тут какой-то Я вот только заметил Тут зомби кролик какой-то Так тут много зомби всяких разных Он с дерева просто пизданулся передо мной Короче я нашел походу классное место Где можно ныкаться и строить базу Я пока что лутаю все подряд Надо топор сделать Я кофе Я короче лутанул кофе, напитки Кучу еды нашел Блять и там просто одна маленькая этот ты куда, за... куда забрался? В куче еды лежит одна маленькая кукурузина. А, ну, кстати, да, тут какую бы базу ни строил, зомби, короче, если толпой, они могут ее сломать. Типа в таком духе. У меня тут зомби какой-то под солями, он с травой зерет. Ты идешь ко мне, нет? серьезно, Полодильник не тронут. Я, короче, нашел много воды и еды. Мусорка не тронута. Бля, так немного подстри, когда вот новая местность. Ну, это же альфа, блядь. Это же даже не бета. Оле, ты хотел. Не, на самом деле, я нашел место, где можно огородиться и, походу, сидеть. Потому что здесь колючей проволокой все завито. Потому что, видишь, уже темнеет. Иди ко мне быстрее. Бегу. Еще 1,6 километров. Каких 6? 1,6. 1,6 даже, блядь. Я просто... По пути траву бью. Это речь пить. еще один подсолян. А, -а, а! Чисто, чисто. Да, чисто в Питер приехал. Блок притязания на землю. Нажмите, чтобы использовать. Так, я почти проход открыл. Мне нужно, чтобы ты тоже мне тут помог поколотить. Я, короче, какой-то блок только что у меня был, но я его просрал. Так, 142 из 300. 300. Тут, кстати, аэрдропы есть. Блять, он опять до меня до, что, добрался. Пошел ну, ну, а на ход. А? аэрпот Не, не аэрпотцы, а аэрдропы есть. Сука, ты когда встал, блядь? Чучело. Блядь, ты я, такой я... что километраж как в реальной жизни. Да. Даже больше. Я же сказал, что да. Я же сказал, тут 10, на 10 километров я сделал. Ну давай, 1,2 километра осталось. И я думаю, переночуем мы тут. Мне кажется, я место получше нашел. Стройка. Водички попил. Стройка, так а тут у меня просто колючей проволокой завалено. Ой, за, я это магаз нашел сейчас. Магаз лутай, туда нужна будет. Ебать, тут вылез, у меня отстань. А он пизданулся Так ты же, ты дерево собирал, ты можешь дубинку сам сделать? Так, это... так все, я открыл наконец-то. Ой, тут какие-то были. Блять, мне кажется, я зря его открыл. Блять, тут целый фургон зомби. Два фургона зомби. Я открывать их не блядь. буду. О, я их факелом, да, да, можно факелом. Я надеюсь, они ж не... Он этот... сейчас отвиздит, ну. Я ж надеюсь, они не вылезут через фургон. Опа, портфель какой-то. Заплесневелый рюкзак. Ебать, тут мент какой-то жирный на меня. Блядь. Э! Ёб О, твою я... мать! Вот это О. я пришел, блять! А он в меня харканул чем-то, блин, у меня 18 хп осталось. Блять, я только что в такую толпу зашел. Ты не все. Ты сейчас охуеешь просто. Тут из-за сцены на меня вылазит просто. Бля, а что делать? Я говорю, ты меня в... вписываешь какую-то такую себе. Так они все еще и ходят быстро. Ладно, мы быстрее. Бинт. у меня Блять, я еще, чтобы ты понимал, у меня тут какой-то обрыв, я не знаю. А ты с другой стороны обрыва? Я вижу тебя. Там от отсвечивает, короче, блять. А как мне перебраться к тебе? Чтобы ты понимал, у меня короче обрыв, и я не знаю, как перебраться через него. Блоки строят. У меня нету дерева, я бросался дерево. Так вон блок есть на пятерку. Ой, на шестерку. Это один блок. А, он идет, Да, и там типа каркас можно из него сделать. Так, ну на меня бежит один зомби. Сейчас мы его ушаталиним. Так, а на какую изготавливать? А, этот предмет необходимо отремонтировать. На W. А, меня сейчас убьют. На W бежать. У вас течёт кровь. Воспользуйтесь бинтом. Я воспользовался. А ты чё такой шустрый? Вы я заражены. Тоже... Примите антибиотики, чтобы избавиться от симптомов. Заебись. Я тоже заражен. Через 58 минут, меня меня понос будет. Ну, судя по картинке, я не знаю. Понос? Понос, носу не страшно. Но он раком стоит, я не знаю вообще. Ой. Короче, я а не знаю как... Ух-ка! Я не знаю, что мне делать. Я спустился в какую-то. Да, бери факел в руки. Я спустился в какую-то яму. И я сейчас попробую к тебе вылезти. Ты у меня в 500 метрах. Я бегу ровно в ту сторону. Короче, надо базу строить. Это что, бункер? Или это камень? Не, это просто камень. Блин, страшно уходить. криповенько, да? Я нажал на инвентарь, у меня все залагало. Чисто из травы, блядь, под солями чел вылез. Курица какая-то бегает. Блядь, что происходит? Блядь, что звук какой? Это звуки страшные. Ты тоже слышал вот это вот какой то блядь, непонятно. у меня музыка какая-то страшная началась О, коробка какая. И я какую-то коробку нашел. Красную. Семя. А это зомби, блять. Семя нашел. Свинец. Ну, свинец Так, смотри, я, я возле тебя. Не спускайся вниз, я попробую выбраться. Или ты внизу уже? Не-не. О! А, это зомби. Здорово. Нет, я, я. я Кто-то шла от меня. Все, вылазим быстрее. Отсюда. Где ты? На горе. Под... Ну, вон, видишь? Во! <с> здорово, отец! Здорово, здорово! А что ты яйца не берешь? А у меня не яйца, а там и ты такая. Нормально, да? Я да? подумал, малышка, блядь. <с> Пошли, надо, блядь, искать жилье себе. Я вот немножко даже. Стой, вот смотри, я сейчас сброшу дубинку. Попробуй одеть. Сейчас, Где? Вот лежит. Ага. Две бери себе. Я все забрал. Ну нормально. А эту можешь не подбирать, она сломанная. Да. Че будет? Двигаемся дальше, нет? Подожди, я смотрю куда это. Я че поставить? хлоп. Ложа, брюки, обувь. Очки. Маленький камень. Верхняя одежда. Так, Что, бля, каменный бля, топор. Как? Нужно дерево. О, кстати, смотри, можно добыть дерево и сделать каменные топоры. Мне кажется, ими попроще будет лутать всякое. Ага, пиздец, блять. А как мы это ломать вообще будем? Не, короче, пойдем, дерево надо будет лутать. Ты идешь? Да, секунду, сейчас. Старый мусор. А тут, наверное, уже залутался. А по карте нам куда лучше идти? Ты меня спрашиваешь? Я вообще удушение и булдиги. Короче, пош, пошли сюда. Бля, что за? слышишь? У тебя внизу, у его. тебя внизу зеленая и синяя полоска нормальная. Вон город впереди, пошли город лутать. Ну зеленая уже немножко фиговатая, синяя нормальная. Подожди, так у меня может еда есть, я тебе сейчас еды дам. Стой, стой, стой. Так не пошли еще нормально, больше половины. Больше, ну хорошо. Я предлагаю побежать, смотри, сразу видишь вот впереди дом, который с крышей такой, э, с трубой. И в нем спрятан. Да, да, да, по прямой. Потом будем все разбирать на запчасти. Ты спальный мешок сделал себе? Кстати. Я же бежал. Тебе нужно нажать Не на было. табуляцию и сделать себе спальник. Ну сейчас в дом зайдем, разберемся. Так, ну я себе один спальник сделал. Так, нет, ты сейчас не в дом заходи, сейчас вот все, что видишь, все, что есть, блядь, лутай Особенно дерево нам надо Запечатанный грузовой ящик, Пролетари. Покажи, покажи А, ломай его, ломай, ломай Из него можно, из него дроб будет, это твой ящик, все, ломай его и из него лут получишь А может быть все, что угодно, а я верстак залутаю О, я доски нашел Слышишь, так я сейчас сделаю каменный топор Тебе делать каменный топор? А, у меня у маленький камень только... У, у меня же много чего есть. У меня я маленький просто, камень только держал. один. Так, могу -то лук да. сделать. О, кстати, слышишь, я могу лук сделать. Формы каркасов. Ну давай каменный топор сделаем. И... О, а для стрел так, что так. нужно? Каменная стрела? Так. Маленькие камушки э -э -электрику. нужны. Э Электрику, лопату нашел. Кого нашел? Две, две лопаты. Железные лопаты, две. О, можно дать мне одну лопату, когда будем находить и... типа сокровище, можно будет копать. И четыре слитка стальных. Ну, слитки себе оставляй на крафт. Можно будет потом нычку сделать, где будет храниться. Так. Одну лоп лопату просто... Смотри, просто вытягиваешь ее из инвентаря выбрасываешь. Так, сейчас, так. А Смотри... Тебе главное, ты когда будешь крафтить, так, тебе так, ты, вижу, две ты, да, ты две выложил. Сейчас вот как-то можно было делить их. А, как ее так, можно? Крафт, где крафт, ЛКМ, так, перетаскивайте, чтобы взять половину. А, вот, правая кнопка. А вот, правой кнопкой мыши, чтобы взять половину. Так, спальник изготовил. Подожди, а как дебил? выбросить половину? Нет, я тоже выбросил две. Ой, я каменный топор могу изготовить. Делай, делай. Как выбросить половину лопаты? Шрифт КМ. форма каркасов, булыжники. Shift Шрифт Что такое КМ? ПКМ. <пражнение> Нет, просто КМ. Нет, просто КМ кнопка мыши какая у его знает рандомная так тут можно еще обычку вот а, а ты пока разбирайся обычку вот беть угу. че короче сперва. это получается второй уровень типа это не не, не не две лопаты утро наступило короче мы выжили смотри-ка там видишь есть подвал туда нужно будет забраться там что-то есть Mm -hmm. Сейчас дверь полчаса проверить. Не, почему не полчаса? Заперта. А может лучше, стой. Блять. Не лучше. дверь Проще стену сломать нахуй. Ну давай дверь будем крутить. Постоим, подождем, пока зомби сами сломают дверь. Ладно, давай помогать немножко. Тихо. Это мама Надо с сыном, потом... блять. Гаси, да, его, да. гаси его, гаси его, гаси его. Блять, там еще один ползет. Проходи вперед. Ебать. Я не могу пройти, и ты меня зажал. А, сори, отходи назад. Я понял почему. Видишь, снизу доски еще есть. Надо было прыгать. Ух, 33 хп у меня осталось, мигнтов нет. А если я тебе еды дам? Нет? Да что, останавливается, потихонька? Блять, я еблан, прикинь. Правой кнопкой молотка можно ремонтировать. Я, короче, только что разломал почти доски и начал от... и отремонтировал их. Сука, я дебил. Я на шухере Давай, все, заходи в дом. медведь! Блять, заходи в дом! Ремонтируй, нахуй! Кого то а нечем? Подожди. Нужно подсоздавить составить каркас какой-нибудь деревянный. Уходи быстрее, иди сюда быстрее, вону, вону. назад Иди сюда назад быстрее видел его? Да, я короче Ебать ты что-то О, видал я поставил, смотри Там, Слышишь? Видел я поставил формы каркасов? Тут это хуйня Что, зомби? Да, блять, он у меня сейчас ебанит Тихо Блядь. У меня 18 хп Так иди ищи еду здесь на кухне Ебать! Так иди... что это хуйня? Иди, ищи, иду и на кухне сдохну. На, нахуй, я и голову взорвал Пошли наверх Или пошли вниз Ты где? Я на кухне А, ты на кухне? А, блядь ты кто такой, блядь, Коршун? Я какой-то лимон, лим, лимонный сок нашел Забирай все Блядь В пизду, нахуй Закрывай дверь и уходим отсюда А это батек, наверное Куда пошел, сука? Ой, я компьютер нашел Не, компьютер нам не нужен Ой, я какую-то майку нашел Ушел, блять Вы вывихнули ногу Как я мог вывихнуть ногу? Спускайся в подвал быстрее ко мне Я знаю, беги в подвал быстрее Тут до хера всего лежит Там лестница есть, просто спускайся Я просто компьютер Блять, это ты Заходи быстрее, закрывай дверь Блять, там еще медведь идет! Ебать, тут эта хуйня ползает. Это не страшно. Блядь, ты медведя слышишь? Слышу, слышу. Ладно, нормально. Я Перв... Я Перв... Щас Перв... Щас как щас говорится, щас. первая серия. Блять, у меня два хп. Отвлекаю на себя. Блять, еще один внучок нахуй. Блять, чем-нибудь спасибо, можно? Я так О, понял, только его. аптечками можно хилиться. Мы, мы отсюда с тобой, если выберемся, то через выход... Блядь, мы не выберемся. Смотри, вот еще один ящик. Еще ящики есть. Надо ломать их. Ползи ко мне. Видишь ящики? Ломай. Да я Кожаный кофр не тронута. Прям у меня сейчас топор сломается. Я нашел бинты. Слышишь? На, бинты быстрей. Ой, я часть... Бензопил, Смотри, а подожди, а куда бинты делись? Как тебя полечить? Ты возьмешь бинты? Меня... Не надо. Я выбросил бинты. Только что? Я, я не вижу. А куда их выбросил? А вон блядь. медикаменты. Да, забирай, забирай, забирай, забирай. Сейчас мне надо место освободить. Маленькая сейчас куча боеприпасов, я... патроны для дробовика Магазин, шприцы, таблетки, блять, там пиздец происходит. А там медведь с ними дерется! Коробка с инструментами. Мне пишешь сейчас это использовать нельзя. Кого? Почему? Гипс. О, заебись. Я могу на себя гипс одеть. Короче, у меня есть. Более утоляющие тебе надо. Олег. Мне чем-то хп надо установить. А чем? Ну, у меня есть кукурузная мука, она восстанавливает здоровье Дать? Подожди, я может сейчас посмотрю рецепты Что-то из, из пера можно сделать Так, пустая банка для воды Еда Конечно лаптунный радиатор, дерево, свинец Алло, у нас, пин -пин -пин. Почти все, у нас почти все заблокировано с тобой сейчас Из еды угу. То есть нам еду надо искать У меня есть Подожди. яйцо О, будешь яйцо? А да. я уже сел, 2 На еще. Она... Я выкинул его. А, вот. Она там мало хп дает. Ну, два хп Сей. хоть немножко. Не знаю. Я просто выкинул, блядь. А куда она выкинулась? Хуй знает. <сёк> блядь, как нам отсюда выбраться? Стой, смотри. Вот тут есть бар. Тут, может, еда какая-нибудь есть. Он нашел пиво. Пей. Ты слышал, что шум прекратился? Блять. А, не, пипипи. <связь> Блядь, ты посмотри на эту хуяшу делать. <связь> Блять, может стену проломаем, пока не поздно. Я По тоже тебе? так думаю. Только куда? Блядь, где стена? Пошли его вот сюда, может, тут выйдет. Бля, они здесь гола. мы. Где? Ну, у меня сейчас молоток сломается. Блять, он здесь! <связь> <Где? связь> Бля, у него ХП дохера. Да. А, а Подожди, сейчас дадим пизды медведю И мясо будет. Так, отбивайся от зомби, я медведя бью. Где-то зомби нашел. Я слышу, как они там шипят. А? Смотри, тут клюк есть какой-то. Ща я медведя а, добью. Это, это, это я там пытался это выломать. Земля. Ладно, я пока бью Медведя, пизда А, зомби за стеной не за стену, Я сейчас добью медведя Так, надо что-нибудь попить Ой Ладно, я поищу тут что-нибудь Может еще есть Бля, мне выносливости не хватает Кофе о, восстановление выносливости, кофе Тебе дать кофе? Давай я тебе лучше пиво дам, там 300% урона дает Ну я уже кофе попил Блять, долго он еще жить будет? Выносливость закончилась Ух, говорит Ну я понял, что вот эту стену ломать не надо Потому что там за стеной... Там зомби? что-то слышу я убил медведя! Он был up, да, блядь, Наверное. пошли залутаем с него мясо на. Можно как-то? <звы> я так понимаю, надо бить его. Да, смотри, я его бью, получаю кости и мясо. Ломай его нахуй. Ага. И, их, и, это... и XP еще получаем. <звы> да. Блядь, у меня дубинки сломались. А их чинить можно? А я сейчас себе сделаю еще одну. Так. Кожа, кости, сырое мясо, маленький камень. А где моя дубинка? Экстракт тестостерона. Смотри, я что-то нашел. Слышишь? Иди сюда. Я нашел выход, смотри. Видишь под лестницей? Угу. Туда можно надо... выйти? как проломать надо. Зачем? Пошли сюда просто, палеты сейчас сломаем. Во, вот сюда нужно палеты сломать. Как раз и дерево залутаем. Правильно? Правильно. Блять, но ну медведь это пиздец. Как я сделал дубинку и просрал ее. Ты, ты дерево получаешь, значит, что ломаешь? Пошли. Выходим. Угу. Так, надо факел взять. Посмотри, что здесь есть. А тут тупик. У нас же лопата есть, выкапывай. В смысле? Сумка с оружием? А. Блять, ничего такого. Аэрдроп летит. Ну что, выкапываешься, нет? Или будем так пробовать выходить? Так, не, сейчас я поставлю. Так, смотри, у нас есть мясо. Но его лучше приготовить. Для того, чтобы приготовить мясо, нам с тобой, знаешь, что нужно сделать? Ой, я что-то... Нам не нужно с тобой посмотреть. сделать костер. Нам с тобой нужно найти маленькие камни и пожарить мясо можно будет. Не, зачем ты сюда копаешь? Тут какая-то фигня была. Не, стой, стой, стой, давай не будем лопату тратить, пошли в этот. Так я ж починить, Пойдем, могу выйдем сделать. через дом, там же Медведь Сиху Гандоша уже, я думаю. Так, сейчас секу, погоди. Так, мои дорогие друзья, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю за просмотр. В следующий раз продолжим с этого же момента, до скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.